Мои силы здесь не работают. Так, ну, хотя бы полет остался. Привет. Ой, привет. Куда ты, ты побежала? Это... Что значит? Стой, тупица, был, я зимой, не буду вас обижать. А Это, это ты бог какой-то опять, да? А, это кучок. ты кто? Подождите, подождите, где мы там мечочек. Ой, я это, этот... Это, это Анубис, это Анубис. Это Анубис. А, девка Что за аниме, так. Что занимает, я... А, я зову меня зовут... Люсьен, Люсьен. Держи. пироделька. пироделька. Так, а -а -а. Фиродельки. Пока... Я Люсьен Ага... -а -а. Пироденку. Переделька. Да, фрикаделька. Так, фрикаделька молчать. Я бог не нужно. Так, слушайте меня внимательно. Я тебя сейчас схвачу и полетишь со мной вместе в мое царство. Куда? Да. Но Во все царство. Так, проводники. Слышишь, сейчас у тебя какой цветок? Какой цветок? Ну иди вон цветы понорвай, ял. Да. Ой, где ты Мне да. нужен черный цветок, чтобы алая роза цвета. Я люблю спать. А, а ты че? А как ты пол поменял? Что, вот ладно скажите мне зачем я пришел к вашим где я Он сдох. Ну, я, я знаю я знаю я учил китайский. где он находится в, в, в там короче очень много воды он находится в мире своем мире в подводном мире своем я аквамире Like it, right? Понятно. Ладно, вы ему Я кто там? Jetin. Ты же с ним общаешься. Uh, да, ну вот пойдем со мной. Ну пошли ah. с тобой. Ой. вообще У вас новое здание. Да, бесполезный мер делает здания, какие-то которые разнесут когда-то. Иди сюда, давай здесь поговорим. Не ходи за нами. Не ходить за нами кто пойдет, я на тобой чехану. Я их от типа ушли. Все проваливайте. Что тебе? Пойдем. Че как тебе сказать? А кто ты такой? Ты китайский учишь? Ты не знаешь меня? Да, конечно, знаю. Какой ты Аид? Ой, а нубис. Неужели ой, или Помню. Вода. Вода. Итак, да, о чем? А, ну короче, все греческие, греческие. Бокий, мне Чуть... не короче. Они все да, вот поэтому путаешься. Кого? Китайский уч... Да, у меня там технический шоколадки. Да, ты мне. Короче, они все умерли. Что? Ну да. А из-за чего, боюсь можно потесываться? Да ничего, просто некоторые какие-то там люди принесли вирус. Этот вирус где-то остался под землей, в итоге он прошел через... Ой, через... Вот так вот через землю внутрь, потом начал это все наверх всплывать. В итоге заразил весь этот и туда пришел и всех порубил. Кстати, каким-то вот этим... О, пришел. Аид. Вот этим клинком я взял тут на пробу. Я успел убежать. Так, мне нужно сконцентрироваться. Блин, я не нахожусь ни в этом теле. Ну, мой тело где Ну ладно, а так что делать надо? Этот клинок... Я его сейчас... Что я... Да там одна приматка в платье за нами наблюдает. Я когда-нибудь чихану? Стоп. Приматка. Эм... Ну Вообще, я все понимаю. Но этого я не понимаю, какая наглость, насколько может быть такими наглыми людьми? Ладно, он, мне кажется, уже свалил. Ну, вот если я его еще раз увижу, я так сильно чиханута, что он больше, больше дышать не сможет. Мне показалось, там кто на второй этаже шел. Ладно. Вот, и вся надежда на псевдона. Даже Зевс помер. Нет, он жив, они вдвоем живы. Ну вот и хорошо. И, ну и Сейчас... остальные боги Олимпа тоже живы. И я остался один. Погоди, ты же сказал греческие боги умерли. Египетские, во. И... Ты не знаешь, к как, как, какому, какому ты богу принадлежишь? Да, как у меня боюсь? тут, да тут вот эти всякие проныры смотрят, лезят меня сбивать с толку. Ну, да, это вот китайский учи, всё поможет тебе. Эти праныры шастают. А, да. Так, умерли все Египет. Ара. Тоже всё. Остаётся. Всё, короче, остаётся... последняя наша надежда была. Умерла. Ну да, он, он... вот. Это, кстати, из Что, людей, которые туда пошли. получается, Египет. Египет принадлежит тоже ему? Да. Аиду. Он может управлять погодой в Египте. Ра, может Бог, управлять. Он может э, этот... А он если... Может, э... Его можно там будет умить? А, нет. Ну, царство ну, его. Всё, шпанг, а так, погоди. Он убил Сириса. А? Он убил Сириса? Нет. Тогда, получается, не его. царство А, значит, жить. у нас есть шанс. Но, мне кажется... Можешь мне, пожалуйста, клинок отдать? Нет. Единственное оружие, которое может уничтожить... Бога, у вас у людей тебя. было. Я думаю, Сирису есть вдруг что-то там. Е ему же убивали, Бога? М? Вот этим вот клинком убили уже Бога? Богов. Как он? Он совершенствовалное заклинание? Потому что он был одноразовым. То есть можно Получается. было Сущность, значит, он его как-то усилил. Если он его как-то усилил... То, то это ужасно. Нет, это ужасно, потому что... Мало ли он еще что-то туда добавил? Кстати, Если он отменит энергию в вашей, то магия не будет работать. Это получается, нет? Ой, спасибо. Нет, спасибо. Ну тут это красивое письмо пришло. Покажи мне. Знаешь, это очень веселое. А, знаешь, там, учим её по-китайскому. Я тоже могу это написать, кто там балбес такой шутит, не смешные шутки. Дай, дай, дай, дай. Шутник нашёлся. Не мне. знаю, кто это написал, но я когда найду, я так громко чихану. Я знаю, кто это написал. А. Пойдем, пойдем от... заберёшь Ну-ка, нет, стой, дай, дай, дай, Я посмотрю. Я уже увидел, кто это написал, я это ведунья. Я ведунья, увидел, кто это написал. Ииии... Я тоже на аксуэзов написал. Пойдём, отбегарим? Да, пофиг пошел, Сдался. Слышит, слышит. же где-то. Козёл. Да, слышит, я его сейчас... Блин, да, правда я нахожусь не в том теле, а значит не смогу использовать свои силы. Так, ладно, без разницы. Если он отключит энергию в вашем мире, то магия не выправит. Магия вырубится. А ну ее перееду в Египет. Тебе, вот, подземное царство. Будешь меня кормить, и я буду заклинание использовать. Такого Хороший у план, вас подземное царство нет? нет. Ну, учитывая то, что там король ей, как ты думаешь? Ой, точно я забыл. Я вот к себе приеду, там буду использовать заклинание. О, прибью тебя, заберу твои силы и поменяю заклинание. Он же как-то смог усилить, мой, мой кинжал. Моих сил не хватает, чтобы усилить кинжал до такого совершенства. Ладно, я полетел. Яско, я, если кинжал может убить бога, как ты думаешь, стоит создавать, чтобы мог убить вот это вот создание? М? Кстати, вот это вот надо. Так, иди давай, сюда, ты офигевший. Эй, вы Забери его, Забери его к себе. Сейчас заберу не к себе. Все, я полетел. Я создал... Так, все, давай, и в Турцию. М -м. Так, мне нужно срочно с кем-то... Я поп... нам отправляешь, ты вообще... О, хвост я? Хвостящая. Так. О, oh. oh. oh. Вода, вода, быстрей ко мне. О, фонтан, у них есть тупицы. Чего так мало воды у них? Мой закон не этому следует. Эй, балбеса! Где ты? Кто это? Я этот... Это, это Балбесы! Кто ты? Кто ты? Это чё за бомж? Слышь, я тебе сейчас писью грею. Это мое оружие называется Пися. Как тебя зовут? Меня нос. Как пися. Чё глупость Я, Я знаю. что а, оно так а... называется. Я изучал <с такую <с категорию. Этих оружий есть. Этот, смотри. Фу. Так хватит. А, а что у вас так, тут а мало? Можете, можете рек. ой. А ты Христы. кто такой вообще? Девушка, можете чикнуть на вот этого парня? Так, Своё еще раз. Помуетесь. Девушка, можете чикнуть на этого парня? Мне кажется, надо... Девушка. Попали, ну, Через ладно. книжки скоро будете печатать. Ладно. Общаться. Можешь... Да. Кто ты, скажи, пожалуйста. Я просто не вижу тебя. Я слеплю. Я не вижу, кто ты. Я бог Номас. Номас? Номас. Номас. Типа, есть... Бог законов. Есть. О, да, давай то ты... ой, у тебя нету случайно знакомой Алисы, Алисы? Какой Алисы? А? Алисы, ну типа, я слышала, когда ты была богиня Алиса. Я ее фамилию не помню. У нее фамилия была. Так, мне без и разницы. Так, так, слушай меня внимательно. Что? Чем я к вам приперся? Богов всех убили, мы знаем уже. Если что, я бог Олимпа. О. Я думаю, откуда у тебя силы? Но Мы сейчас находимся в, в царстве воды у Посейдона, поэтому он всех богов перетащил к себе туда, и думает сейчас план. Какие-то у него там цветные фигни на руке, фиг поймешь. А, это силка талисманы да. у него. Да. Ага. У Аида? Я да, да, пришел к вам. Выдать... Я выдам новый закон. Новый закон планеты. Я могу любой. Даже в Египте он сработает. Везде он будет работать. Потому что Бог законов. А что за закон? Закон будет такой. Это самое будет верное решение. Я могу ставить такой. один закон. Один. О, давай ты Нет. поставишь закон, чтобы все избивали Аида. Нет. Один закон могу поставить один раз в тысячу лет. Ну говори, какой закон Итак. Мой закон... Звучит так. Это придумал не я, сразу говорю, это Зевс. Я выполняю просто приказ. Закон гласит, что если люди проигрывают, если проигрывают еду и Аид становится всемогущим, мир самоуничтожается. Это не закон, это уже угроза. Это закон. Это называется закон, закон если... одно поражение. Если проигрывает, мир разрушается и нет существования. Нас, нас так любит. Да, везде, везде, если, везде, если не будет забрал, ничего, то и не будет и богов, и вас, и земли. Можно вопросик чем ваш Зевс. Ой, Посейдон думал, у него мозги вообще есть? Или они куриные? Нет, я, конечно, все понимаю. Пришел, забрал у нас все магические камни чудес, ушел, непонятно где, и устраивает закон. Это Зевс устраивает, а Посейдон не устраивает. Зачем у них мозги есть? Это будет верное решение, потому что если мы все проиграем и никого не останется, он сможет нас всех возрядить и использовать как рабов. Представьте его с Камнями Чудес, с вашими, с... со всеми силами. Но если бы кто-то из богов пощидился и дал мне, заклин... мне силы, чтобы я закончил заклинание до совершенства клинка, то тогда бы все пошло как надо. Но видите, у меня украли клинок, он сам доделал его до совершенства, убил всех богов, ну там всего лишь там. Мы, Мы в этом не виноваты. Боги жадные. Мы в этом не виноваты. Потому, потому что, что вы жадные, вы жадные. На меня Нет. не работают, у меня, видишь, броня не меня... титана. Мне вообще Посейдон забрал талисман. Ничего, убрать закон бессмертия? У меня ты не можешь убирать, если ты можешь ставить, то ты не можешь убирать, это порядок. Ну, сказал, есть бог. Лет раз, раз лет. Ну, я могу создать. Его создать. Вот убрать. Ну, потому что я выдал ну... новый закон, поэтому не могу. Ты думаешь, о мы могли убить Аида? Ты слышишь? Нет, я уже не это могу. Не закон. Это, это не закон. закон убить человека это, это незакон. Бы, бы бы а к таможен он может использовать свой закон всего лишь один раз. Значит, он бесполезный. физически бесполезен. Нет. И теперь нам вообще все. Боги не хотят делиться с висит. Ну, все, мне Счастливо. пора, я в... по ну все, я пошел применять. Следили за нами. Нет, а, Че там Чего вы с... ночью не спите? Это ты кто? кто я, я, я не вижу, просто я очки снял. Адриан, да. а, я тупица. Может быть, это мэр? Я мэр, вообще-то. А, Адриан. Ага. Пошли, поговорим. Вы видели мой новый отель? Да, да, я вижу. Пойдем а, ну поговорим. Мы, ну, умрём. Кого пойдём мы умрем? Да, Ну пойдем поговорим. Пойдем на сцену так мою, что... где я буду признавать свою великую речь о победе Ида. Ой, можешь. Этот... Но ну, если мы проиграем, нас всё лишь там убьют. Кого убьют? Никто нас не убьет. А, нам только что приходил Бог Законов, сказал, ну типа, если вы проиграете, Земля сама ну, Это так, пустяки. А, еще мы потеряли последний шанс на победу на Таниве. Он уничтожил Ра. И, в принципе, всех там богов А Кроме кто остался? Там остался Асирис и это, Анубис. Ну, наш план там может подействовать. Да, но понимаешь, что такое дело? Он закончил мое заклинание до совершенства. Он сделал эти клинки, которые одноразовые. Он сделал многоразовые убил просто там всех их. А моих сын не хватает, чтобы сделать так. Клинков у меня толком не осталось. У меня клинок остался. Клинок один? Если там то, что у него, скорее всего, много и богов, и много сил, то одного хренка не хватит. Мне нужно усилие заклинания. А как усилие заклинания? Когда у меня даже сил... Нет, Смотри. Мне... Раньше... Это... Квадаг... Квадаг... Квадаг... Знаешь, сколько мне энергии? Это ну. же можно увидеть прошлое, ты понимаешь? У меня вот есть открытия. Если, во, А, ты... а если и найти второй кусок этого? Кватагам? Да. Но... И а соединить что-то же, мы... же должно произойти. У нас тогда были камни чудес, сейчас камни чудес нет. И типа, чтобы искать, нам нужно хоть какая-то зацепка, и значит, что не существует. Мы даже не знаем их них существование. Надо есть спросить. Такие. А, у меня еще и талисманов нет точно. Как я спрошу? У, меня есть, руар. у меня есть Руар. У тебя руара не у да, у Руар они забрали? Да Руар ты еще знаешь, это новая модель. Новая. Ну, не новая, но он появился, ну, ран, по, позже или позже, но да. Ну, какая разница? К вами-то есть, к вами, возможно, Мне кажется, знает. он не знает. А может, у Клива спросить? Клив? Ну, да, кстати, он вот мог появиться. Он, он в... это же вторая, да, шкатулка по счету появления. Да. А может, у монахов спросить? Ну. О, да, мне кажется, хотя... Там, ну, или использовать камень паука и отправились в другое измерение да и че нам это даст нам это даст узнать как можно победить не подходи к достопримечательности райда иначе... эй гопник <свист> я Тупит. тебя сейчас пошел отсюда <свист> я тебе сейчас я тебе сейчас дай ему целого Кубы только галять. Я же Тупица. скоро уезжаю с этого тела. Ой. Ой. О, Слушай, о. Советую тебе бояться, ведь скоро твое тело будет смотреть. Ой, от... меня. Ой, дай Так, все, я подум... пойду запроменять заклинание, буду верить. А неудивительно. Да. Вообще все ужасно. Мне теперь снова тело менять придется. Тебе сюда заходить нельзя. Алло. <связывая> Я...